Может, вот так вот спички вставляет. Я вам запрещаю меня снимать. Лично меня. Лично меня я вам запрещаю снимать. Вы это понимаете? Мне чего вызвать полицейского. Понимаю. по пятому округу 0256 0256 0342 пожалуйста, жалоба на запрет фотоиндосъемки лично меня вы указали? Лично, личность, Вы запрещаете да. снимать заседание я сним, Тик. Я с, запрещаю А вы ведете всех, заседание Тик. Я запрещаю снимать меня лично меня. Вы ведете заседание Тик. Я сказала, я запрещаю снимать лично меня. Хорошо, добавлю, что вы запрещаете снимать лично себя. Так На это полицейского. Жалобу. Девочки, вызывайте полицейского. И Человека да. уже началась истерика. Его надо успокоить. Угу. Они тогда еще неделю не уедут. Сейчас их нас вызовут. Они что там ещё будут? Добровольно встречала. Что ещё? Пожить гостиницы. 10. И Они не прошли. Не ну, надо не отвечать. Не пробуйте. Документы. Печать на сайте. Да, в середину. <говор> да, да, на свой. Я это Так, ставишь экземпляр номер один, копия номер, экземпляр, где написан номер, единица, дальше Дальше прописи, Копь. ну единичку, единичку. Вы ведь подтверждаете, что сейчас идет итоговое заседание? Закончено уже. А вы не объявляли, что оно закончено? Да вы что, ну не слышали. Не а слышали? Это? Я попросил вы не закрывали заседание еще. Подождите. У нас все зафиксировано, фото и аудиозапись. Вы не объявляли. О том, что вы ведете аудиозапись, вы должны были оповестить об этом тоже избирательную комиссию. У вас было уведомление на фото, видео и аудио. В данный момент записи. вам был наложен запрет с 10 числа до 10 -го Не года. было никакого запрета. Нет, ну, ты пока просто Ваше постановление много. было отменено. Такой. Не было отменено. Да. А потом это регистрировать в журнале. В реестре. И вези экземпляр. Прошу принять. Держите, пожалуйста, жалобу человека. Две. Айдиный экземпляр мой. Можно? Можно? Да. Можно ну, вот еще Примите решение о том, что мне запрещено сейчас снимать. Я пока еще в Так, У вас есть э, вопрос комиссии по поводу установления к заседанию по установлению результатов выборов, или у вас и выносите дополнительный вопрос на рассмотрение? Я не выношу вопрос на рассмотрение. Я хотел бы буквально на две минуты э, высказать э, свое мнение о прошедших выборах. Давайте послушаем будем. вас. Я хотел бы сказать спасибо, что нас здесь приняли. Дедовичи и окрестности нашим всем наблюдателям очень понравились. Многие, ну, практически все здесь в первый раз, я в том числе. Многих удивили люди, особенно на местах, да, надо понимать. И в этой части я хотел бы поблагодарить членов ваших участковых избирательных комиссий за совершенно хороший прием. Вот. Надо отметить, что мы не заметили фальсификации в день голосования и на этапе подсчета. Мы не можем сказать, что их не было, да, но то, что мы такой массовой командой их не зафиксировали, это уже о многом говорит с нашей точки зрения. Мы в любом случае будем писать отчет, да, и мы обязательно это отразим. Еще из положительных моментов, по большому счету, довольно быстро закончили голосование. Да? Ну, но мы, на мой взгляд, да, по нашему опыту, многие регионы, когда проводится несколько выборов, это затягивается значительно дольше. При том, что мы понимаем, как сложно организовать такие выборы. Вот. А дальше хотелось бы коротко сказать, что нас удивило и, может быть, там, не совсем устроило. Мы не уверены, что мы должны были как члены ПСГ подавать согласие. Безусловно, уже притчей в языцах стала ситуация с фото-видеосъемкой. Мы с ней не согласны и не будем никогда согласны по России, нигде. Я лично был удивлен тем, как Вы как председатель комиссии вводили нас в заблуждение о том, что не были оставлены бюллетени, например, в территориальной избирательной комиссии, о том, что было изначально какое-то постановление о запрете на фото-видеосъемку, которое нам не показали, а потом принимали фактически за одним числом, а временем. Запрете? Вот. Да. Я принимала за одним числом. Да. Ну, нет ну, вы имею в виду как комиссия. Я поняла, Слово, что мы, что вы, мы вы, вы как имеют. комиссия не принимали никакого постановления о запрете на фото и видеосъемку. Которое, хорошо, которая касалась фото и видеосъемки. Мы, у нас есть только единственное постановление. постановление о рассмотрении жалобы. Прекрасно. Это разные вещи. Да. Отдельно хотел бы я отметить э, слабое, на наш взгляд, обучение участковых в избирательных комиссий. Э, я объехал практически все комиссии, за исключением, может быть, трех-пяти. Э, вот в трех комиссиях у меня попросили паспорт. В трех. Э, я понимаю, что я вызываю доверие, но тем не менее. Э, в одной из всех комиссий была... Нормально подписана копия, увеличенная форма протокола, да, там как минимум стоял номер участок, только в одной. Заверенные копии, которые они нам выдали моим наблюдателям, их можно обнять и плакать, практически все вот эти выкинуть в урну. Кто хочет, может посмотреть, как они оформляются. Методы подсчета про перекладывание есть ощущение, что услышали только сегодня. Практически на каждом участке приходилось отмечать, что бюллетени подсчитывается методом перекладывания. На одном из участков наблюдатель писал список по фамилии присутствующих, пришедших на голосование. Удивительная история, никто ему не сделал замечания в территориальной избирательной комиссии увеличенная форма сводной таблицы не содержит графы даты и подписи одна из места в котором увеличенные формы висят у нас есть предположение что не было решения тика в этом месте хотя место хорошее вопросов нет это вопрос не в этом проблема. Помещение территориальной избирательной комиссии. Также мы не уверены, что в тот момент, когда приезжали председатели с итогами, члены территориальной избирательной комиссии проверяли контрольные соотношения. Мы не уверены, что члены территориальной избирательной комиссии проверяли качество бюллетеней. Извините, протоколов Которые они вам привезли Если сейчас пересмотреть То наверняка можно много чего интересного увидеть Также мы удивлены, что Все три бюллетеня Из трех бюллетеней Только два цвета, а не три Было бы гораздо удобнее на участках Если бы было три цвета бюллетеня Нам не понравилось Информирование граждан о выборах в той части, что мы не увидели объявлений на парадных, там, на заборах, на столбах или в городе в целом, условно, растяжкой, что угодно. Возможно, это местная особенность, мы не готовы это комментировать, просто мы обратили на это внимание. Ну, с другой стороны, как бы, еще раз, самое главное для нас, что фальсификации мы не обнаружили. Никаких серьезных инцидентов не было, что, по большому счету, не оставляет для нас сомнений в результатах. Спасибо. Пожалуйста. Так, значит, заседание комиссии прошу считать закрытым это заседанием. Следующее заседание комиссии состоится через некоторое объявленное время.